Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатилов. Сегодня у нас рубрика короткие фразы на английском. Нам необходимо разобраться с наклоном to climb. Буквально он переводится подниматься в горы, например, лазить по скалам, лазить, карабкаться по чему-либо, спускаться с чего-либо и в качестве существования climb» означает «подъем». Итак, давайте разберем на кратких английских фразах. Мы часто поднимаемся в горе. We often, мы часто поднимаемся. Climb куда? To the mountains. We often climb to the mountains. Давайте еще одну фразу для закрепления. Спускаемся с гор на равнину. Причастую. Be open. Спускаемся с... Climb down. С гор The mountains. Куда? To the plain. Plain. Равнину. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал.